всем привет дорогие друзья с вами канал криптошарк в этом виде нас на обзоре довольно таки немного запутанный но как бы интересный проект не совсем понимаю почему так написано ну, насколько я так понимаю вавилон дал здесь у нас есть стейкинг с очень высоким хорошим процентом Построено все у нас на блокчейне Салана, соответственно и цена как говорится сейчас вы вот данного проекта держится хорошо потому что токенов совсем-совсем мало здесь у нас больше всего настроено на стейкинг чтобы заходили ставили монеты на стейкинг, там можно ставить в парах и тем самым увеличили количество монет Ладно, давайте посмотрим что у нас здесь имеется по токеномике, да изначально всего у нас было 28 тысяч монет 200, 28 200 на команду у них идет 18,3 процента это у нас получается 7 тысяч монет также там на советников 2 и еще там тысячу они так немного подраскинули. В общем, токеномика максимально простая. Чем-то мне это немного напоминает проект раньше такой, типа как тайммайнер был. Но сейчас это вообще как бы не таймайнер, но что-то интересное в плане стейкинга. То есть здесь можно будет поставить через кошелек, там подключить, да, поставить токены в стейкинг, чтобы они стейкались и приносили нам доход. Соответственно, что нам, типа, если типа введения, да, вообще что это такое? А, получается децентрализированная, получается автономная организация. А, в общем, вся она построена и настроена, чтобы а, заниматься стейкингом. А, ссылочки я, конечно же, оставлю. Вы можете более детально все это потом изучить в плане стейкинга и как это все вообще работает, если вам это, конечно же, будет интересно. В общем, здесь максимально все просто. Просто мы берем, коннектим, допустим, себе кошелек, да, какой у вас там есть любой из тех кошельков при коннектире. У вас тут, как говорится, личный кабинет открывается в плане, вы можете смотреть, сколько у вас там лежит и тому подобное. Когда подключили, посмотрите, какой сейчас получается процент стейкинга идет. Просто ну, процент как говорится колоссальный. Довольно-таки очень интересно будет, как это будет стейкаться и как курсы из-за этого все держатся. То есть ради интереса можно будет там, купить там, пару монет, поставить, посмотреть, понаблюдать за ним за данным проектом. Он такой вроде бы как бы тихий, неприметный проект, ничего там сверхъестественного нету. Сверхновых идей на нем как бы тоже никаких не построено. Но, тем не менее, это как-то работает. Обороты определенные за сутки имеются. Это раз. Во а второе, это очень много людей, заинтересованных в данном проекте в плане, потому что много подписчиков в Twitter, много подписчиков в дискорд То есть, как бы, интерес есть, но еще не совсем понятно, как это будет скажем так, работать вживую полноценно так кстати, вот есть на CoinMarketCap да, по маркету можно посмотреть сейчас объем торгов там на 27 тысяч долларов получается объем торгов за сутки если максимально посмотреть по графику максимальный курс какой был то курс у нас получается был сколько что у нас по пику 67 долларов, где-то так как по мне это довольно-таки неплохо. Вот сейчас, конечно, и просадка неплохая тоже появилась. Но график, как говорится, он немного рваный, ступенями идет непонятно, как это вообще все это будет происходить. Ну, попробовать, я думаю, можно, посмотреть, что с этого выйдет. Ладно, идем далее. Вот Опять же, то, что я говорил про Твиттер. По Твиттеру у нас 21 тысяча человек. И, соответственно, то, что мы сейчас за новостями будем залетать, это и так понятно. За новостями, за обновлениями следить. А более детально лучше заходить в Discord. А в Дискорде вы больше для себя всего интересного, говорится, найдете. В общем, как бы, на этом у нас, ребята, все. Может, кто тоже ранее был знаком с данным проектом. Напишите комментарии, что вы думаете по поводу данного проекта. Поддержите видео лайком, подпиской на канал.